Есть ученые, которые говорят, что все в мире подчинено вот такому закону. С-образная кривая. Абсолютно все. Развитие стран, цивилизации, населения, популяции и прочее, прочее, прочее. Ну и экономисты тоже говорят, что вот развитие рынка оно тоже подчинено вот, этим, вот этому S-образному закону. Что сначала медленно, медленно, медленно, потом быстро, вот потом снова медленно. Так вот, ученые, экономисты, говорят, что мы вот здесь вот. Мы на третьем этапе развития рынка. Вот первый этап развития рынка, он характеризован был тем, что никто ничего не умел. Если ты научился ездить в Румынию и возить оттуда шмотки, ты был самым лучшим предпринимателем. Потому что у других не хватало смелости совершить этот шаг. Никто ничего не умел и побеждал смелый. Конкуренции не было, потому что просто ну, в нашей стране предпринимательство каралось по закону долгое время. На втором этапе развития рынка стали все все уметь. И стали максимально быстро развиваться, создавать точки продаж. М-видео распространилось в каждый город. Пятерочка стоит в каждом дворе. МТС в каждом киоске. Значит, здесь все начинают знания обретать одинаково, и кто быстрее доберется до конкурента, кто быстрее доберется до клиенту тот побеждает. В конце концов, начинается третий этап рынка, где все умеют все технология развилась, все умеет, все, информация передается быстро, и мы сейчас там находимся. Поэтому сегодня, если вы просто смелый, как здесь, и научились просто что-то хорошо делать, победить очень сложно. На сегодня, если вы просто быстрый и научились быстро приходить к клиенту, находиться, сокращать расстояние до клиента до минимума, находиться в его дворе, победить сложно. На сегодня, к сожалению, вот мы в таком к сожалению или к счастью, находимся в интересном периоде, когда для победы необходимо быть полезным. Сегодня для победы необходимо быть полезным. Если мы в эпоху 90-х стиральные машинки привезли во двор, грузовик открыли, налетай, потому что здесь побеждает смелый, здесь предложения еще никакого нет. Если сегодня мы привезли стиральную машинку, мы проиграли если мы не окружили ее четким, четкой, понятной ценностью. Но когда вы получили внимание клиента, если вы потратите его на перечень технических характеристик, все, мы потеряли клиента. Раньше мы так и продавали всегда. И до сих пор многие продают стиральные машины, рассказывая о том, какие у них характеристики. Не нужно, даже количество оборотов. Зачем? То, что она бесшумная, что дети могут спать при этой стиральной машинке, это уже интереснее. Это уже ценность, которую мы доносим до потребителя. То, что в ней тысячи оборотов и э, там, плата на микросхеме такой-то, зачем? Проигрывают все те, кто не усвоил это правило, кто не понимает, как быть полезным.